Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Тюняев и канал Техногон. Сегодня мы с вами обсудим проблемы 5G и эффективности нейтроника. И с нами на связи Пелих Виктор Михайлович, специалист в данной области. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. На связи у меня Виктор Михайлович Пелих, и он сейчас представит свое предприятие и представится сам, кто они, когда были образованы, чем занимаются. Виктор Михайлович, здравствуй, пожалуйста, расскажи. Здравствуй, Олег. Мы НПК Биотест. 32 года назад мы, значит, открылись. В виде кооператива. Область наших интересов, она достаточно обширная. Это и медицина, и информатика, это и исследования диапазонов СВЧ, ВЧ, КВЧ. Вот сейчас видите, ЖИ, 3G, 5G. Это все, значит, ну, такие сферы, где мы представляем определенные виды конструкций, работающие и вот в этой области. Занимаемся естественно медицинской техникой, мы и, и не прерывали занятий на эту тему. Делаем все виды приборов, связанных с фолем, с радиораку. Все, что касается воздействия на значит, мышцы и их составляющие, вот это, это объем нашей деятельности. И, естественно, нам достается все, что связано с механообработкой. Мы делаем электроды, точим, сверлим и так далее. Пытаемся это дело... Сохранить. Виктор Михайлович, вот скажи, пожалуйста, все-таки вот многих сейчас интересует тема последнего протокола связи 5G. Можешь чуть-чуть объяснить, что это такое? 3G или 4G, да? Сотовая связь. 5G, это следующий вариант, но с более расширенным диапазоном частотным, и для уверенности и для лучшей связи со скользящим диапазоном. Если у нас, вот, например, сейчас на 4G фиксированная частота, то у 5G по желанию или по есть, требованиям разработчиков она будет видоизменяться. То есть импульсные, ну как говорят, импульсные может быть передачи сигнала. Это значит, любой способ подачи сигналов он бывает в виде кратковременного импульса или непрерывного сигнала. Это основной диапазон. Если, значит, есть расчет на что-то мощное, быстрое, скоростное, то это импульсом. То есть в импульсе можно сосредоточить большое количество энергии и передать ее в секунды. Все ясно. То есть все-таки вот нас ждет вот эта система или протокол передачи сигналов который подразумевает импульсную передачу с достаточно большой мощностью и в кратковременном диапазоне, ну, с временном. Ну, это вероятнее всего, но никто об этом не скажет. Это раз. Во-вторых, эти вещи нужно, видимо, кому-то, какой-то службе проверять. Раньше, вы помните, наверное, мы с вами сталкивались, и был госнадзор, да. и надзор за частотным диапазоном. Сейчас я не знаю, я многих этих... Служб уже пытаюсь коснуться Пытаюсь связаться Но очень сложно Раньше они отслеживали все частотные диапазоны Каждое утро приходил Оператор садился и смотрел Где что и где что хулиганит Все сейчас, ну я не знаю как Видимо, наверное, есть эта служба Но она не проявляет себя на всех частотных диапазонах Что еще можно сказать Остался тот же частотный смог То есть в диапазоне 100 и так сказать, гармоники 100 мегагерц. Как мы это проверяем? Мы берем самый обыкновенный частотомер антенны полевой. Он у нас стандартизованный, купленный за границей. Мы его выдвигаем и смотрим, что на сегодня, какой диапазон и сколько милливольт вокруг нас. После этого мы садимся и делаем ту или иную экранировку, чтобы выправить какие-то наши усилительные средства. Вот вот это наша основная задача. Понятно. Виктор Михайлович, еще. Вот вы для нас уже давно изготовили и изготовляете прибор, так называемый ЛАЗА-ТК. Мы его разобрали вот, в прошлый раз, показали, какая там антенна стоит. Вот поясни еще раз, что это за прибор. Мы когда занимались устройствами гашения поля, или компенсации, или гашения, yeah. или экранировки поля, мы остановились на следующем, что это устройство должно быть по эффективности равно эквиваленту мягкого железа. Потому что электромагнитное поле ничто так не компенсирует, и все наши экраны, большинство, это пермалой, мягкое железо и все, что связанное вот с этими экранными корпусами, которые используются везде. Вот на усилителях, вы, наверное, и в антеннах встречали, в телевизионных, и везде-везде вы видите, что это коробочки с чем-то, накрывающие что-то. Это и есть экран. Когда мы с вами начали смотреть все виды этих воздействий, вот что может помешать или сбить какое-то поле. Как мы увидим, работает устройство от чего-то или нет. Значит, нужно создать какое-то поле этого частотного диапазона, сделать его, ну, мягко говоря, направленным на небольшое расстояние, то есть очень малой мощности, на небольшом расстоянии где-то дюйм, ну два дюйма от поверхности, и каким-то способом взять это поле, скомпенсировать или погасить. И поэтому наша цель нашей лазы с вами – проверить эффективность всех видов информационного воздействия это будь карточки, будь шунгиты, а именно минеральные материалы, которые по эффективности приближаются к мягкому металлу. Сделали этот прибор, так сказать, по вашей просьбе. И этот прибор как-то оценивает эту эффективность. Вот это, это основная задача этого прибора. Эффективность, то есть мощности. Огромный, никакой он не выделяет, ему это нафиг не надо. Значит, он только создает определенное поле вот, вот на этом пространстве, куда вы выкладываете свои проверочные элементы. Десятки и сотни мегагерц. Это самый основной смог, который превалирует по мощности, в черте Москвы или сказать, крупного города. Вот мы проверяем эффективность защиты, которая уменьшает. Вот нейтроник у меня конечно, в руках. Конечно, Я показываю, да, бывает, как, как мягкое, мягкое железо. железо. Да. да, лучше всего, конечно, лучшая экранная защита – это металл. Но вы с ведром на голове, там, на другой части тела И... ходить не будете. Надо, чтобы было какое-то устройство, которое может каким-то образом скомпенсировать, уменьшить это поле, уменьшить его воздействие. И вот нейтроник это воздействие уменьшает компенсирование. Да, вот именно. Один из наиболее эффективных, да. вот еще раз подчеркиваю, почему нас это удивило, что что самое главное, мы не интересуемся, как это сделано Вот что за изделие, которое мы подносим Интересно, конечно, нам, как инженерам Но мы находимся в определенной сфере Мы измеряем и контролируем это дело И когда мы это видим, мы говорим, ну что, молодцы, умеете Приносили Правильно. различные нам эти гасители Ну, 90% не работает Ну, вот. мы их не обижаем Мы не говорим, что, ребята, вы вот халтурите Это на вашей совести Но у нейтроника это работает что удивительно, у природных материалов, у шунги это работает. А также мы были на производстве у Виктора Михайловича, где посмотрели, как измеряются приборы, какие э, методы, инструментарии, приборы используются в измерительной технике. Мы находимся сейчас в производственном помещении компании НПК Биотест, которая более 30 лет занимается производством медицинского оборудования и промышленной электроники, в том числе приборы, которые сейчас у меня в руках. Более 20 лет назад мы разработали первую модель данного прибора совместно с Тюняем Владимиром Николаевичем. Данный прибор позволяет оценить эффективность средств защиты электро... от электромагнитного излучения. А прибор представляет собой плату с антенной, которая позволяет создать электромагнитное поле. Мы с вами можем видеть катушку, которая и позволяет создавать необходимое электромагнитное поле. Соответственно, при внесении средства защиты в это поле, мы с вами будем наблюдать изменение этого, этого поля на дисплее, характеристики которого соответствуют уровню электромагнитного смога. И, э, и экрана, на котором мы можем отслеживать изменения или гашение данного поля теми или иными средствами защиты. Например, нейтроником. Для этого мы прикладываем средства защиты голограмме на панели прибора и на дисплее видим, насколько данное средство защиты гасит существующее поле. Также мы можем производить сравнение различных средств защиты таким же образом, то есть прикладываем к панели прибора другое средство защиты и видим на дисплее насколько сильно оно меняет поле. Золотым стандартом в плане изменения этого поля является железо. И мы видим, что железо по степени защиты от электромагнитного излучения сравнимы с нейтроником. Помимо производства различной электроники, наша компания занимается изучением полевых характеристик различных антенн. Сейчас в руках у меня антенна, рабочее название которой ⁇ нейтроник 15. GM. Наша компания планирует э, оценку ее полевых характеристик и изменения биофизических показателей. В частности, сопротивление электропунктурных точек по методу ФОЛЯ. И оценку их в зависимости от внесения в поле измерения данной антенны. Николай Новиков оставил комментарий. Цифровая техника вошла в наш обиход. А уже наше решение, как мы это будем использовать, я в одном из сюжетов рассказывал. Это хорошо. Если мы заменим Министерство финансов, если мы заменим Центробанк, если мы заменим счетную палату, если мы заменим э, ту же статистику, поставим робота в дядю Ваню, тетю Машу, и они нам будут все считать. Представляете, сколько народа освободится и поедут в поля заниматься производительным трудом. Вот так я отвечу. Действительно, необходима вседостаточность. Все, что делается на благо человека, на благо народа, на благо нашего Родины, мира и вообще это хорошо. Но это не должно умалять нашего стремления к познанию, к начитанности, к той роли книги, о которой мы говорим всегда. Что книга является первоисточником тех знаний, которые нам передали наши предки. Уважаемые друзья, вот мы послушали мнение Виктора Михайловича Пелиха, одного из лучших специалистов в радиоэлектронике, который своими руками и коллектив его создает приборы контроля за теми э, приборами, которыми мы пользуемся, который создает приборы диагностики медицинские, это биотест. В ней сложная техническая, радиотехническая связь, ну, то есть такая электронная. И в ней есть те элементы соединения биологии и физики, о чем мы с вами и говорили. И вот а, компания Биотез, с которой мы уже более 20 лет сотрудничаем, которые создают нам а, и делают нам приборы контроля по работе эффективности нейтроника и прочих а, защитных устройств, о которых мы с вами вот только что поговорили. И вы можете все проверить, если уж вам очень необходимо проверить эффективность, по методу фолио можете позвонить и обратиться в компанию BioTest. по ссылке вы посмотрите, где она находится. Который производит дешевые, недорогие приборы для домашнего обихода, для домашней диагностики. Приборы, которые по биологически активным точкам могут показать вам ваше состояние. И, кстати, вы можете спокойно определить эффективность работы нейтроника по данной методике и используя данные приборы БИОТЕСТ. Потому как вы можете сначала свое состояние посмотреть. Обычно это делается по центральной нервной системе. Затем вы можете поговорить без нейтроника по смартфону и посмотреть, как изменится ваша центральная нервная система, состояние ее. Она или возбудится, или угнетаться будет. Затем установите нейтроник и посмотрите, как ваше состояние вернется в исходное положение. То есть, без воздействия внешних каких-либо источников, имея в виду смартфон или телефон. Разрешите на этом с вами проститься. С вами был канал Техногон и Владимир Тюняев. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!